приветствую всех на этой медитации активации сегодня мы с вами пролетим сквозь красивый опыт сквозь врата изобилия активируем все наши благостные поступки все наши мысли слова действия все наши опыты пройдемся по десяти энергетическим центрам, по десяти уровням сознания и польем светом и дождем первого дня весны. Все эти красивые семена для того, чтобы они зашли, проросли и порадовали нас с вами результатами. Потому что мы не только засевали войны и так много практик последние пять дней подряд ну и даже больше мы делали для того чтобы очистить свое сердце очистить свое сознание мы не только причина всего что плохо нам очень важно удерживать фокус внимания на радости на благости на позитиве на изобилии и на самом главном на живой жизни поэтому садитесь поудобнее закрывайте глаза сложите свои руки лодочкой перед грудным центром руки лодочкой перед грудным центром и настройтесь на себя мы отправляемся в путешествие если не будет слышно или зависнет звук, просто дышите, дышите, практикуйте. Я миротворец, вы умеете уже это делать. И погружайтесь внутрь своего сердца. И представляете, даже если я прорвусь, перервусь у вас голосом, все, что я сказала, все самое лучшее, что с вами случилось с Богом. Любимые руки лодочки перед грудным центром Мы закрыли глаза и делаем глубокий вдох вниз живота вдох поднимаем грудь набираем воздуха много-много-много и медленный выдох и мы сделаем с вами сейчас Заземление для начала. Успокоимся. Десять таких циклов. Вдох, вниз живота и выдох. Вы можете проговаривать ха на выдохе. Это успокаивает, очищает сердце. Вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Вдох. Представляете, как вы выдыхаете все тревоги, все печали, все грусти. И даже складываете на своем выдохе их в эту лодочку, как будто бы отпуская, отдавая, делясь тем, что кажется тяжелым, грузным, ненужным. Но пространство жизни все пригодится. Вдох. И. Вдох и выдох. Мы настроились на себя. Через вдох и выдох вспомнили о том, что мы существа духовные. Давайте еще раз это себе напомним.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 Наши руки склады сложены в лодочку, все так же перед грудным центром. И сейчас мы с вами будем представлять, как в этой лодочке, в этих ладошках раз за разом прорастает семя. Следуйте за моим голосом, закрывайте глаза и визуализируйте Всю ту красоту, которую прямо сейчас золотым потоком процветания, поддержки и изобилия поливает вся небесная иерархия, все легионы света. Вам достаточно просто представить этот золотой купол над головой. И вы почувствуете себя в самом безопасном месте во Вселенной. А еще представьте, что на этом золотом куполе есть золотая пальца, которая просто падает, падает вниз. Именно она будет активировать наши с вами семена. Сила группового поля. В десятки тысяч раз увеличивают торсионное поле света, которое растекается на многие километры. Осознавайте свое могущество. Итак, сейчас в своих ладошках мы представляем все те поступки просто в виде семени которые связаны с сохранением жизни во всех ваших воплощениях в рамках этой жизни, просто представьте, как они превращаются в зерно, в зерно потенциала, когда вы были добрыми, когда вы были милосердными, к самим себе в том числе, когда вы вовремя отреагировали на потребности своего тела, когда накормили голодного, когда создали условия для тишины, когда вы стали в поддержку своего рода, народа, всей природы, И как будто бы золотая пыльца, которая скупала над головой падает в ваши руки, пробуждает этот росток. Он тянется вверх, проявляется, и вы спокойно опускаете его в своем сознании на землю для дальнейшего процветания. А теперь представьте следующее зерно, следующее семя, когда вы не просто были причиной сохранения жизни других существ, всей земли, природы и самих себя, но когда вы были причиной радости, наслаждения, покоя, когда рядом с вами другим было эмоциональное тепло, когда вы создавали причины для праздника, когда вы кого-то похвалили. Прямо сейчас представляете, как это семя тоже прорастает, и не думайте, что вы делали этого мало или не делали совсем, это неправда. Мы чего-то не помним, а что-то не ценим. Просто представляйте, как это семя прорастает. Оно может стать цветком, оно может стать деревцем. Зерно потенциала растет и увеличивается масштабе поливаемое золотой пыльцой пространство источника и его мы своими бережными руками в своем сознании как будто бы опускаем на землю и даем ему место а руки мы все так же держим лодочкой и продолжаем. И теперь давайте представим, как мы брали на себя ответственность. И в руках появляется следующее зерно, как мы говорили «да», и придерживали своего слова как мы обещали и делали то что обещали как мы берегли границы других как мы были учтивы гуманны все те поступки в которых мы проявлялись через характер волю силу смелую личность. Представьте все те случаи, когда вы искренне чувствовали уважение к старшему, к мудрому, ко всем видам иерархии. Именно сейчас этому ростку нам очень важно дать много много силы. Представляете, как он прорастает. Как внутри сознания прорастают все семена уважения к границам и иерархиям, к правилам, к законам, к конституциям. И как не только это работает в одностороннем порядке, а насколько это обоюдно. Представляете это, как растет, просто представляете, как растет росток. Он поливается золотом небесного потока. И вы можете увидеть его красивым распускающимся цветком. Опускаем руки и даем этому место. Как будто бы посадили его в землю. И мы с вами следующему ростку дадим силу. В наших ладошках появляется еще одно зерно, зерно милосердия. Все ваши поступки, все ваши мысли, все ваши действия, в которых вы сохраняли и уважали отношения других, в которых вы проявляли заботу материнскую, дочернюю, сыновью, отцовскую, сестринскую, братскую, все те поступки, в которых вы чувствовали себя частью единого, семьей, родовой системы, нации, мирной цивилизации, все ваши поступки, которые объединяли, когда вы примеряли других людей разговорами, когда вы умалчивали слова, где происходили провокации на конфликты. Это семя растет сейчас. Вы поливаете его золотым потоком. Мы даем ему силу. Наши семена благости активируются. И это так прекрасно, распускается еще один красивый цветок, превращая нашу реальность, как минимум в тонком плане сейчас, где бы мы ни были, в красивый цветущий сад. Объединение, миротворение, вот какой этот росток. И мы опускаем руки и тоже его отдаем земле. И мы активируем следующее семя, когда мы были смелыми. Все те ситуации, где мы прорывались сквозь преграды нашего эго, когда мы преодолевали свое «не хочу», «не буду» и действовали согласно духу и воле. Мы активируем сейчас все наши поступки, мысли и действия, которые давали нам возможность проявить творчество и поддержать творчество других, когда мы искренне радовались радостям других и когда мы сдерживали себя от злорадства несчастье в других людей, когда мы не радовались тому, что у кого-то плохо. Сейчас мы активируем и видим, как прорастает этот цветок, этот росток, как превращается он в проявленную живую энергию. Каждый раз, когда мы позволяли себе в себя поверить, поверить в себя и смело действовали, начинали дело, писали стихи, песни, проявлялись через проекты, выходили на трибуны, открывали свой рот и заявляли о чем то Все это сейчас обретает силу, силу в пространстве роста. И мы поливаем и этот росток золотым потоком источника. И опускаем руки и отпускаем, отдавая его земле. И следующее зерно потенциала мы представляем в своих ладошках семя, которое олицетворяет собой все поступки где мы смогли проявить мудрость где мы были усердны в своих познаниях где мы были уважающим учителя учеником и наоборот где мы были интуитивны где мы доверяли своей интуиции не сомневались в ней Да. Все эти поступки, где мы проявляли причины для доверия, где мы выступали поводом для доверия в жизни других, сейчас мы и этому ростку даем силу. И он также укрепленный проявляется, поливаясь золотым потоком изобилия. Именно этот росток активирует наши высшие гормональные центры, реализовывая внутри нашей системы возможность осознавать себя существом духовным. Давайте активируем все те случаи, где мы уважали учителей, мудрецов, духовную силу. Все эти ситуации, все эти воплощения, в которых мы олицетворяли духовную силу сами, сейчас они обретают проявленность. Мы поливаем своим вниманием, своим дыханием эти семена. И также опускаем руки... И этот росток отдаем земле. И мы с вами активируем следующий росток. Семя, которое олицетворяет нашу исконную связь с самим началом начала. Все эти ситуации, в которых мы выступали причиной для веры в себя, в жизни других людей. Все те разы, когда мы были рядом и были надежной поддержкой, когда мы молча или словами могли проявить в окружении других людей или существ безусловную божественность, Прямо сейчас растет этот росток. И это самый сильный росток, росток нашей веры. Росток, в котором проявляются все-все-все наши добрые поступки вместе, одновременно. Наша нежность, наша забота. Все, на которое мы были способны когда-либо, сейчас она проявляется через этот росток, наша любовь, наша верность, наша преданность, наше смирение, наша правдивость, уважение, наше трудолюбие, наша надежда. Все, все, все в этом стебле, пускай он будет как бамбук, Быстро растущий, стремляющийся в самые небеса, как лестница. Давайте ему силу. И также мы отпускаем и отдаем его земле, формируя свой сад и рай. И мы с вами активируем последний росток. И еще одна с появляется. В наших ладошках, и это семя веры, веры в тонкую энергоинформационную силу своего ангела-хранителя. Давайте сейчас активируем все те возможности ощущать защиту, покров, не условную, а безусловную, Многие из нас являются великим духом, имеющим ангельскую проекцию. Давайте активируем эту проекцию в себе. Сейчас мы даем силу своей ангельской проекции, волшебнику, безусловно верящему не в наивность или святость, а в силу живой жизни и этот росток олицетворяет непоколебимость живой жизни на земле, которую ничто и никто не остановит и пускай сейчас в ваших руках появится дуб, орех, балбаб, кедр, огромное дерево, оно растет, растет, растет растет быстро и уже не вмещается в ладошках, но вы можете с легкостью его держать и отдавать земле, опускаете руки, как будто представляя, как вы сажаете, огромный лес, живой лес, как живую душу той самой ангельской проекции, которая есть у каждого из нас. Нужно просто в нее верить, верить, искренне верить. Опускаем наши руки на колени. Давайте поблагодарим нашу родовую систему, за то, что мы есть, за поддержку, за этот факел переданной жизни, мы будем стараться ее сохранять. Давайте поблагодарим мысленно или реально небесное племя, все эти знания, все эти потоки энергии, которые мы ощущаем как защиту над головой. И давайте будем достойными детьми нашей планеты. И достойными воинами света, миротворцами. Поливайте свои сады изобилия золотым потоком и старайтесь не давать силы никаким сорнякам. Где наше внимание, там наша. Энергия. С любовью и уважением ко всем вам, ваша Мария.